Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В один из дней июня часть светофоров в Красноярске вышли из строя. И все бы ничего, ГБДД Красноярска предупредили, что светофоры могут не работать из-за дождя. Новые светофоры были поставлены перед универсиадой, а старые демонтированы. В результате поломок было несколько аварий, также сбили пешехода. От удара пешехода отбросило на асфальт, он упал и больше не поднимался. Все новые и новые технологические прорывы России поражают. Власти плевать хотели на имущество, жизнь и здоровье граждан. Главное вовремя подсуетиться и как можно больше отмыть денег. Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Белла Панина на конференции «Налоги-2019» заявила, что в целях борьбы с теневой экономикой министерство рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц. Капиталисты и их ставленники во власти с помощью новых налогов и законов будут с каждым годом усиливать эксплуатацию трудящихся, все глубже залезая в их карман пока не обдерут их до нитки. Официальный источник в Генпрокуратуре России сообщил, что в акватории реки Волги по причине бездарного управления ГЭС практически потеряны природные нерестилища таких ценных пород рыб, как белуга, осетр и севрюга. Не менее катастрофичная ситуация складывается в акватории Амура, куда ежегодно сбрасывается более 230 тонн химотходов а также почти миллиард сточных вод, половина из которых очищается недостаточно хорошо. Безразличие, бездарность и погоня за скорой наживой так называемых эффективных собственников приводят к непоправимому вреду экологии. Уборщицу из Красноярска осудили за пост в одноклассниках. Женщина опубликовала пост, оскорбляющий чувство судебных приставов, за что ее осудили и выписали штраф в 30 тысяч рублей при свободном в кавычках капитализме ты вправе думать что хочешь и писать что хочешь но если обидишь чувства высших социальных групп будь уверен тебя накажут и чтобы другим не повадно было и чтобы голову никто не осмелился поднять первый зам председателя комитета госдумы по образованию и науке алекс молин поддержал идею включить в школьную программу по литературе религиозные тексты. По его мнению, без великого вреда можно исключить из школьной программы архипелаг ГУЛАГ Солженицына, поскольку он дает довольно мало представления о реальном историческом процессе. Нет смысла менять шило на мыло, товарищ, ведь ясно, что пока наши школы функционируют при капитализме, детей в них будут накачивать идеалистической чушью, будь то религиозные тексты,